Дорогие братья и сестры, мы сейчас находимся в Мактаба бин -баз. шейха бин База, рахиму Та'али. Вот здесь, в общем, что? Офисы. Шонули Дария, Аль-Мухасаба. Интересные какие-то. Ну, давайте поднимемся в сам зал. Сейчас поднимемся в зал. Здесь у нас брат сидит на истегбале. Проход. Вот здесь такой. Здесь книжки. Раздаются бесплатные маршала Маршал. То есть это книги, здесь книжные, а, как бы библиотека, где что? доброй ардой где можно прийти и почитать книги. Так, здесь лифт, скорее всего, есть, да. Но ну, давайте. Брат, я вызвал лифт. Так, сейчас поднимемся на лифт. Первый этаж, второй этаж. Может быть, Шейхов будет базу садака будет через наш приход. Так что можете приходить. Это в Азизине. Первый этаж. А, здесь первый этаж. Апа. Так, да, здесь можно было по лестнице подниматься, но мы поднялись по лестнице. Здесь апа Так, вот здесь еще? еще один лист. Здесь лестничная площадка. Туалет есть, тахаратхана есть. Здесь книги какие-то выставлены уже. Смотрим. Сахих -ма, имам Бухари. Машала. Так, здесь что? Мухтасар. Так, понятно. Почему именно здесь выставили это? Здесь какая-то мудрость есть, а, Адуль -Вахет. сейчас скажешь. Итак, книги. Вот здесь можно спокойно сидеть, читать. Пожалуйста, студенты вот здесь отдыхают, никто никому не мешает. Компьютер поставил, розетка есть. Можешь спокойно здесь сидеть, работать, заниматься бахсом. Вот здесь можно обсуждать темы какие-то, с библиотеками, наверное, можно даже интересный момент вот здесь студент учится не знаю что он делает но вот в принципе смотрите какая красота вот так можно здесь учиться кто готовится к экзаменам приходят здесь собираются братья конечно мало кто сейчас книги читает мало кто сейчас старается ну, вот здесь какой-то толеп мучта походу здесь какой-то студент мучтает, старательный профессор наверное какой-нибудь будущий даже кресло прям такое прям смотрите кресло прям засиженное прям у него свое ну и вот книги здесь книги книги книги у каждой книги своя нумерация есть ага, смотрите 37 237 2 что это означает Интересно, два три семь запятая два у всех причем одинаковые, да? Так, так, так, так. Это Болуголь Маран, Болуголь Маран, Болуголь Маран. Сахип Муснат, да? Муснат Дарими. Дарими. Так, есть. Вот здесь тоже Сунан. Маша, Маша. Сиди, изучай. Сиди читай книги. И шейху, минбазу Аджир Садака. Будет Садака Джария. Надо что-то прочитать. Обязательно. Муснат. Аби Абия Аля. Аль-Маусалий. Уснат. Сколько томов? Пошала. 16-томник. Муснат. Смотрите, а? Сколько книг? Сколько книг. Это наша рели религия. Запомните. Это наша религия. Столько книг. Разных томов. Составили ученые. Собрали сборники. Шархи. Да, и все про нашу религию. Ля иля Смотрите, какая наша религия богатая. Какой он ислам. Что он не ограничивается только там э, несколько дуа там. Э, выучил молитву и все. Нет, вот. Изучайте, приезжайте, учиться здесь. Учиться. Э, читать эти книги. И чтобы из вас тоже получился. Новый имам Бухари вышел, имам Тирмиди вышел. Аннасай, где все Андижаний, Фаргани, где, где эти люди, Алматы, где эти мухаддисы наши. Пусть они приезжают, учатся, дорогие братья. Очень, очень, очень, очень хочется, чтобы наш, наши знания были не только в книгах, а в наших сердцах, в наших умах чтобы понимание было всего этой, этой религии, правильно, вот смотрите какие книги, старые, да, древние, Субханавлах, может быть эту книгу шейх бин Баз читал, сидел, тут вот мы сейчас как раз намаз читали, мечети бин База. Идем. он проводил уроки, Видите, смотрите, баб Амур саби бессаляти тамринан ля вуджубан. Машал, смотрите, какой э, раздел, что нужно приказывать ребенку намаз выполнять. Тамринан ля вуджубан. Ана амр бни мусайиб. Ана биги каля. Каля Расули алейхи вассаляма. Муру сыбьянакум без соляти Смотрите, رسولу Аллах, приказывает. Муру, муру – это приказ, значит, амр. Приказывайте, о вы, приказывайте вашим детям сыбьянакум без соляти выполнять молитву. Лисаба и синина. В семь лет, смотрите, саба в семь лет. «Вадрибуهم». и бейте их. Алейха что? Алейха. Смотрите, и бейте их за намаз ли ашра синина, ли ашри синина. Десять лет, если он намаз не читает, то идрибуху, фильма и разделяйте между ними В кроватях, равагу Ахмад Вабнудауд. и идет его уже толкование этого хадиса, смотрите, толкование на двух страницах, да, уже идет. Ахрджагуль Хаким, Минхадис Айдан, От Термиди, Вадара Кутни, Минхадис Абдиль Малик вни Арраби, вни Сабура, Альджугани, Анаби, Анджадиги, Бинахваги, Варам Ядкур, Аттафрика. В общем, смотрите. Вот просто открыл на эту эту страницу, да? Две триста вторую страницу. А что за книга? Даже я не знаю книгу, потому что на обложке не было написано. Неилун автор, а это автор книга. Ага. Так что, братья, надо приезжать сюда и читать все эти книги, учить эти книги. Давайте, давайте. Где ваши? Где ваши дети? Где вы? Пожалуйста, пожалуйста, приезжайте. Милость Аллаха. Видите, Мухаммад бну Алибни Мухаммад Аш-Шаукани написал. а шейх с большой буквы, смотрите, салиф лям. Аль-Имам, Аль-Мучтахид, Кады, Куда, смотрите, судья всех судей. аль Катар, Аль-Ямани, Аш-Шаукани, Мухаммад бну Али Мухаммад Аш-Шаукани, первый джус. Книга была написана, смотрите, в 1961 году составлен Таба Сарита, третье Таба, третье издание, 1380 год по Ижри. то есть 61 плюс сейчас 61, 61 год книги. Скорее всего, шейх Бин Бас читал эту книгу, и мы с вами сейчас прочитали эту книгу, сделаем два за нашего шейха, чтобы полагаться ему записал еще одну. Благих поступков. И кто возьмет этот хадис, и кто возьмет этот э, видеоролик, и кто будет жить, и кто привезет своих детей, э, и кто подумает, э, посмотрев этот ролик, что надо приехать. И чтобы все это, все это было связано и э, записано шейху Бин Базу. Ля ля Судный день, чтобы он это увидел. Этот Атхайр, который мы хотим для себя и для других, и для шейха тем более. Итак, вот, братья, смотрите, сколько книг про нашу религию. Наша религия, она очень богатая. В нашей религии все есть. Смотрите, все расписано от а до я. Ни в одной другой религии вы такого не найдете. Здесь ответы на все вопросы. Здесь все расписано. Взаимоотношения между супругами, взаимоотношения с детьми, взаимоотношения э, с бизнесменами, с партнерами, с, с братьями, с соседом взаимоотношения, если твой сосед мусульманин или не мусульманин, если твой сосед родственник или дальний родственник или вообще не, не родственник, или он вообще не из э, числа мусульман. Здесь все, все, все найдете ответы. И наша религия, она живая, она не... Связано с каким-то временем, поэтому, дорогие братья, приезжайте, учитесь, учитесь. Вот здесь, кстати, рядом есть зал, компьютерный зал. Вот здесь компьютерный зал, то есть можно здесь уже на компьютерах посидеть. Здесь уже компьютеры. Азерка электрония. Кутуб, куллю электрония. Ага. <говорит> то есть, смотрите, здесь можно найти книги, которых мы можем, может, даже и не найдем в э, нашей библиотеке. Но они есть в электронном виде. Здесь можно найти все книги. И посидеть спокойно, и уроки э, проходить, смотрите. Так что можно приходить учиться. Вот так вот, братья. И не хочется, чтобы это все пустовало. Должны здесь наши дети учиться, дорогие братья, давайте, давайте, давайте, я вас побуждаю в первую очередь себя э -э и вас побуждаю к тому, чтобы вы приехали сюда, приезжали, учились. Смотрите, сколько книг, сколько книг, это надо же изучать, это же надо все зубрить, это же нужно понимать, смотрите, фагом, фагом, фагом должен быть понимание этой религии понимание этих книг смотрите мы поднимаемся с вами на второй этап еще книги тафсиры фих взаимоотношения торговля смотрите закят темы темы какие большие темы разбираются здесь вот еще тоже видите переплет какой новый это надо братья сидеть изучать каждую книгу Просто садиться, <смех> делать разбор каждой книги. Вот кто-то может умеет, э, знает арабский язык, знает книги. Просто приходишь каждый день, берешь какую-то книгу, э, садишься, изучаешь ее в течение дня, там фагрис, содержание проходишь. И потом берешь вот так же телефон, выставляешь ролик и говоришь, братья, вот такая книга, э, столько томов говорится про то-то, то-то, то-то. Вот смотрите, неужели никому не интересно, что есть такая, э, такой труд, вот сидел ученый, представляете, и составил эту книгу. И теперь эта книга, вот, 62 тома. 60, 62 тома, представляете, 62 книги. А нет, даже больше, 76, 77, 78, 78, 78 пока я нашел. 78 томов, представляете? Ну, там в России или в других там э, государствах там у многих людей библиотеки там какие-то книги там на шкафах не мусульманского характера и они там смотрят вот это вот этот бунин там это пушкин это такой-то это такой-то э, щедрин там салтыков а вот здесь представляете человек написал 78 книг о чем давайте посмотрим я сам первый раз честно сказать кто это то есть он уже а это тарих это уже Тарих. Ну-ка. Мадина тут Дамашка. Представляете, история города Дамаска. Стоп. Тарих. Мадина Дамашка. Это что? Это что, во всех, что ли? Это все Тарих города Дамаска. Ну, давайте возьмем, например. Вы смотрите. Это какая книга? Это девятая книга. Это все Тарих. История Дамаска. Имам один. А шафия. <звы> ну что, братья, кто готов? Кто готов прочитать эту всю 78 томов? Историю Дамаска? А? Вот это да! Представляете? Весь тарих. <звы> стоит приехать да поднимается э, как бы до да, желание изучать историю это не история там э, в школах которые нам преподавали вот она история история мусульманских ученых между прочим она э, как бы э, не искаженная она правдивая ее надо читать смотреть что происходило, когда происходило, когда набеги были, когда там э, произошло то-то, то-то, то-то. Это все тоже нужно изучать. Субханаллах, Но кто приедет сюда изучать эти книги? Где наши имамы Бухари? Где наши имамы новое поколение? Где? Где вы? Приезжайте, братья, сестры, приезжайте, давайте изучать. ля и ля Сегодня вот с одним братом разговаривал, он говорит, очень много братьев и сестер пишут из России, учатся, изучают арабский язык. Особенно, знаете, где осужденные братья и сестры, которые принимают ислам в тюрьмах, и они, они там сидят, и они очень много читают, они очень много книг проходят там. Субханаллах, Субханаллах, Субханаллах Тюрьма для них стала э, Наоборот э, Тем моментом, что они Одумались, да, что Аллах Субханаллах привел через это Привел к религии И Они изучают большие Большие книги, они сидят потом У, у ученых, смотрите какая Большая книга, она даже не умещается То есть у нее, смотрите э, Типография какая была очень большие книги очень большие и еще хорошая новость я с вами поделюсь мы сегодня были с братом нашим хорошим братом э, в университете Мулькура. и там в умулькура Ум мы познакомились с доктором с доктором э, хасан бну абдул-хамид бухарий у него корни бухарские были, но он здесь местный, он уже уроки дает, он здесь все решает вопросы в университете. И он сказал, ну мы затронули, во-первых, тему того, что здесь не хватает арабского языка для э, иностранцев. То есть нужно учить, обучать наших братьев, наших сестер, открыть какой-то курс. И вот как в Египте у нас везде курсы, курсы, курсы изучения арабского языка. И говорю, мы здесь, здесь этого не хватает. И он сказал, что а, с месяца марта, дай Аллах, появятся, здесь курсы откроются. И будут а, выдаваться визы. И называется это Алимия. Виза, где Россия, то есть учиться для учебы. И мы предложили, как бы, давайте начнем готовиться к этому. Чтобы мы подготовили здесь место, где будут все братья собираться, приезжать с женами, с семьями, получать эту визу минимум полгода, потом год, полтора года они здесь будут учиться, изучать арабский язык до обеда. После обеда они уже будут заниматься тут. Уже, пожалуйста, вот в библиотеках сидеть, приучить своих детей в библиотеке сидеть, читать книги, изучать религию, ходить в Аль-Харам, учиться, поклоняться Аллаху, сидеть у шейхов. Представляете, какая возможность есть получить визу вот эту учебную, учиться, получить потом еще э, диплом, шагаду, еще специальность какую-то, что вы можете потом быть переводчиками, гидами, инструкторами э, для паломников, для туризма, там в, в области туризма, в торговле, еще в других направлениях. То есть это специальные курсы такие, для повышения квалификации, для изучения арабского языка. Это будет здесь на базе университета ум um И если мы э, это, э, этот момент Застанем, дай Аллах, до марта, до марта дожить. И если они будут, то, естественно, во-первых, подписывайтесь на видео, на, на канал, следите за новинками, поставьте себе э, в телефоне э, этот, как бы, напоминашку, что вот надо в марте нуру, нуру, нуру написать там на WhatsApp или на телефон там позвонить, или там посмотреть новые ролики, может быть, там именно про эту визу я буду уже говорить более подробно. Может быть, к этому времени вы уже созреете, приехать. И дай Аллах, дай Аллах, мы эти визы будем для вас вытаскивать. Будем помогать вам здесь с заселением, с расселением. Встречать вас здесь. Будем делать какой-то один какой-нибудь корпус, где будут все наши русскоязычные находиться. Будут учиться, будем делать какие-то курсы, помогать, все равно нужно помогать э, адаптироваться здесь. Питание, там туда-сюда, столовая, чтобы была своя, чтобы ну, люди приезжали и сразу приступались к учебе, и у них все было подготовлено уже, да, то есть э, все бытовые вопросы быстро решены, чтобы уже люди сразу вклинивались в учебу, в учебный процесс. И вот, вот, вот этот учебный процесс для вас... Уже начинается с этого момента, дорогие братья, дорогие сестры. Учиться никогда не поздно. И давайте намерения делать. Иншала, обязательно приедем. Иншала, обязательно приедем. Но не ждите до марта. Вы можете сейчас уже туристические визы получить и на три месяца уже приехать. То есть у вас уже февраль, март, апрель. У вас уже может быть туристическая виза. Потом мы вам, если появятся вот эти визы учебный, мы вам можем сделать учебные визы но самое главное приезжайте приезжайте приезжайте баркалафикузакумла хайра хайраль джаза с вами был брат ваш нур но ну, вот Тарих дамаска вас ждет ждет что приедут наши братья может быть кто-то умеет быстро-быстро читать как имам шафи он открывал книгу и сканировал просто он мог за полчаса отсканировать книгу Просто посмотреть и запомнить. Может быть, кто-то умеет этим делом заниматься. Быстрое чтение, запоминаемость, вот память. Может, у кого-то есть такие уже техники, навыки. Это нужно внедрять. Нужно сюда приезжать, обучать братьев, сестер этому. Чтобы люди учились, читали эти книги. Чтобы одним взглядом он посмотрел на страницу, ее всю охватил зрением своим, выучил. Как вот и мамы раньше были. мам Шафи, вот так он читал книги. Представляете? Ну, для этого нужно было готовиться, нужны были вот эти все э, средства. Вот. А такие люди есть, кстати. Есть люди такие, которые выучивают э, э, 27 языков. У меня друг был Тага. Ислам принял 27 языков, он знал. Он за три дня брал язык. Как? Но ну, это уже на другое видео. Есть были знакомые, которые учили Куран или учили книги Некоторые, про некоторых шейхов мы даже читаем истории они в день джуз выучивали джуз, представляете, 20 20 страниц, 10 листов в день выучить Это какая память? тренировка? бар калауфикам дорогие братья, не буду затягивать пишите подписывайтесь и следите